С начала августа достаточно сильно вырос интерес к Децентуриону, и одновременно с этим появилось множество мнений, что это пирамида, лохотрон, скам и что-то вроде этого, поэтому сегодня мы разберемся, насколько это близко к правде. Так что для начала давайте определимся с тем, что такое финансовая пирамида. Финансовой пирамидой называют систему, при которой доход членам всей структуры обеспечивается за счет постоянного привлечения денежных средств с новых участников. То есть доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет средств последующих. И если вы помните, каждый гражданин может иметь токены Децентуриона. И чтобы получить самый высокий мультипликатор X25, вы должны взять, отдать свои токены в доверительное управление фонду Криптономикс, и тогда он будет вам зарабатывать. Поэтому в этот-то самый момент можно и подумать, что Децентурион действительно какая-то пирамида. Ведь чтобы получить токены, нужно сначала за них заплатить, например, биткоином, настоящим биткоином, который что-то стоит. И вот это как раз уже похоже на признак пирамиды. Создатели получают реальные биткоины, тогда как гражданам достаются бесполезные фантики и обещания 25 иксов уже через год. Причем в большинстве случаев в финансовой пирамиде истинный источник получения дохода скрывается, то есть непонятно, кому идут деньги от новых участников. По-другому это можно назвать отсутствием прозрачности. Но у нас-то блокчейн, и поэтому мы можем отследить, куда переводятся наши биткоины и что с ними делают. Это во-первых. Во-вторых, можно получать токены, работая в одном из министерств. А до 1 августа можно было стать гражданином абсолютно бесплатно. Сейчас же это обойдется минимум в 1000 баксов, но вроде и Децентурион собирается собрать наиболее успешных и состоятельных людей, для которых такая сумма не должна являться большим препятствием. И, наконец, в третьих, как правило, организаторы финансовых пирамид стараются скрыть экономику проекта и то, как перемещаются денежные массы, чтобы запутать участников. Но децентурион сделал наоборот. Из 14 августа любой гражданин может пройти образовательный курс, чтобы более подробно познакомиться со всеми его деталями. При всем этом основным заработком остается получение токенов стартапов и последующая их реализация. Так вот, а может ли оказаться так, что все, ну, ну или она а большинство проектов окажется скамом, с которого невозможно заработать? И чтобы этого избежать, 6 августа Децентурион запустил свой собственный акселератор, который отбирает жизнеспособные проекты, помогает им собрать инвестиции и помогает им разместиться на рынке Децентуриона. Причем проекты должны как минимум иметь MVP, а вообще приоритет отдается работающим проектам, которым уже не требуется привлечение средств. Потому что их продукты функционируют, и этим проектам необходимо лишь расширение базы потребителей. Таким образом, Decentrion дает некоторые гарантии качества стартапов. Поэтому для меня проект остается интересным и даже в какой-то степени интригующим. Но это мое, так сказать, не неэкспертное и субъективное мнение. А насчет подобных уязвимостей в проекте можно долго размышлять, и такие размышления могут затянуться на несколько часов или даже дней. Поэтому лучше оценивать лишь то, что уже произошло, и не гадать, что может произойти, когда и не знаешь половины всего. Так вот, сейчас ситуация такая. В Децентурионе сейчас 200 тысяч граждан. Это больше, чем в Лихтенштейне, Монако и сан марино вместе взятых. А еще этой осенью планируется выступление в Генеральной Ассамблее ООН с предложением войти в нее в качестве суверенного государства. Также планируется покупка еще и у острова. А зачем нужен остров в Малайзии, который вы сейчас оформляете в собственность? Чтобы как-то легитимизировать детали в глазах других государств? Такая мальта на блокчейне. А, не совсем. Наша ключевая задача это получение статуса суверенитета. И у, Орг у Организации Объединенных Наций есть определенные требования по объему Земли по высоте земли над уровнем моря по количеству постоянно живущих граждан и так далее то есть мы просто выполняем требования он но э, собирать э, всю аудиторию всех граждан в одном месте это на самом деле очередная акселерация их усилий совсем скоро мы узнаем чем продолжится история этого большого и амбициозного проекта так что оставайтесь с нами чтобы быть в курсе всех событий и помните время покажет кто был прав до встречи